Здравствуйте! Сегодня с вами я, известная колдунья и сновидящая Татьяна Московская. Сегодня я вам расскажу, как снять порчу. Порча это не обязательно вот то, что сходили, там сделали у мага, у колдуна насмерть. Бывает попадают люди в любовный треугольник, да, жена начинает догадываться, переживать, желать там, бегать по бабкам. Если сделано у бабок, у мага, то это третьего уровня, но чаще всего самая распространенная порча, это та, которая идет из нашей головы, вот поругались с кем-то, нажелали в эмоциях нехорошего, даже сестра, брату, а там сестра, например, раскрыла душеньку, расстроилась и забрала в себя, точно так же и муж с женой могут ругаться, и, например, мать, Жениха там желать невестки, да, если она, например, не нравится, да, такая невестка что-то не угодила, там раз пожелали, два пожелали на 50 раз, там раз разрыв, да, ожидает пару. Поэтому, если вы видите, что-то у вас пошло не так, либо в любовных отношениях, либо по деньгам плохо пошло, либо что-то со здоровьем у вас, да, не ладится, вот я всегда говорю, если что-то вот болезни пошли, это вот в первую очередь сходите ко врачу, а во вторую очередь сходите к экстрасенсу, снимите причину да, заболевания. Тогда и лечение у врачей пойдет хорошо. Ну вот обратилась ко мне девушка, от которой ушел муж. И по работе вдруг пошло плохо, что партнерша ее выгоняет да, из общего бизнеса. И по здоровью плохо все пошло, и еще она и ушла в запой, к тому же. Вот когда человек пьет, ну, как грешит, да, он вообще себе все каналы перекрывает. С каждой выпитой рюмкой вырабатывается чернота. Чернота перекрывает и семейную жизнь, и карьеру, и работу, и деньги, и здоровье. Да? Вот обычно кто пьющие люди, у них ну, как семьи нет, и по деньгам все плохо. И вот она заказала у меня программу, сейчас я покажу, как я буду с нее снимать порчу. Берется вода крещенская, ну если нет крещенской, то значит просто святую водичку купите в церкви и заговариваем. Божья вода, смой с площади, дела, ведунов, врагов, супостатов, и ретиков, слюни коней, злобных людей, оберегом будь от всякой пакости, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Ставим... Чашу с водой над фотографией. Таким образом, чтобы вот, ну, как бы лицо было. То есть, видно, вот я как бы сверху вижу лицо через воду. Берем, зажигаем свечу. На свече иголочкой подписываем имя, например, Ирина Валерьевна Соловьева. И дату рождения там, 5 января 1974 года рождения. Зажигаем свечу. Чем больше вообще свечек зажечь, тем лучше, потому что вот порча будет выходить, чтобы это у вас не оставалось ничего в помещении и сразу сгорало. Теперь над лицом против часовой стрелки выкапываем точечками. И вот, вот если смотрите вот такого типа, да, вот прям как крест, смотрите, вылился прямо конкретно геометрическая фигура, вот все геометрические фигуры. Они говорят о том, что на человеке очень сильно ну, как сделано. С каждым разом я буду выливать, выливать. И у человека сразу бу будут идти какие-то покалывания, появляться легкость. Если порча вышла, значит, ну, как бы сон такой, вот как бы прямо спать, спать будет охота. И, и вот еще вглядываемся. Вот тут, например, я вообще вижу. Морду чертика, я не знаю, камера покажет или нет, но прям конкретно вот на, на этом воске, как бы показывается такого вот, как бы вот русские говорят порчу снимать, а мусульманские шаманы, говорят, шайтана изгонять. То есть вот он сидит, ну вот в виде как беса какого-то, изжирает человеческую энергию, здоровья, человеческую энергию денег, да, и человек начинает болеть, у кого-то перекрывается бизнес, у кого-то перекрывается семья. Видите, как сильно взрывается, эта порча прям вот выходит. Теперь читаем молитву: слова такие, все наделанное, все подделанное, все худое, больное, наговорное. С Ириной снимаю, убираю тому, кто Ирине навредил, тройной силой возвращаю. «Через Твою тень, через Твоего двойника, через молитву Христа, именем Вседержителя, пойди с Ирины порч на пустую колоду, на зыбкое болото с Тобой Господь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, аминь, аминь». Свечка очень сильно горит, хорошо? Это означает, что порча какая-то старая, свечка не тухнет, значит, порча нормально пошла выходить. И пока вот весь этот восковой кружочек ни, по капелькам не превратится в единое целое. вот видите, если пламя горит сильно, то это значит ну, много с нее, вот прям чернота полилась, полилась, сейчас я вам покажу. После того, как мы дочитали молитву, мы гасим свечу. И вот вместе восковую отливочку и вот этот агарок свечи закапываем вместе. И разглядываем фигурку, которая у нас получилась. Обычно она напоминает каких-нибудь чертиков там рогатых с копытцами. Видите, конкретно, что сидит какой-то чертик, скрестив ноги. И такой здоровый, откормленный. Уже конкретно у женщины все пошло плохо. После этого встаем на порог, лицом в дом. Прямо в дверной проем, чтобы вот руки были в дверном проеме. Если снимается по фотографии, значит я встану, буду держать. И правой рукой через левое плечо выливаем это все, не оглядываясь. После этого минут пять посидеть дома и выйти, вот эту восковую отливку закопать под мощное красивое дерево. Если с женщины снимаем порчу, значит под женское дерево. Если снимаем с мужчиной, обязательно это там дуб, ясень ну, какое-то мужское дерево, да, если женщина, то береза, например, облепиха, яблоня, вот, ко мне обращаются люди с разных городов России, я помогаю, и именно если я взялась вам помогать, то помогаю со стопроцентной гарантией, потому что настолько я свою работу люблю, Настолько я в этом ас и профессионал, что вряд ли вы кого-то лучше, да, для решения проблем найдете. Если я берусь, то это стопроцентная гарантия, что вы там будете вместе, вернется к вам любимый, или там по деньгам налажу, или одиночество уберу, выйдете замуж. Поэтому с любого города России, с любой страны обращайтесь ко мне по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят пять триста двадцать два шестьдесят девять шестьдесят один. До свидания, мои дорогие, до новых встреч!